Вода – важнейший источник жизни и здоровья. По данным Всемирной организации здравоохранения, 80% заболеваний связаны с низким качеством питьевой воды. Это заболевания пищеварительной системы, инфекционные заболевания, проблемы с кожей, камнеобразование, сердечно-сосудистые заболевания и многие другие проблемы со здоровьем. В ходе исследований ученые выяснили, что более 12 миллионов жителей планеты ежегодно умирают из-за регулярного употребления некачественной воды. Загрязнение и низкое качество воды является одной из 10 основных причин преждевременного старения и развития тяжелых заболеваний. Во французском городе Лурде, немецком Норденал, в мексиканском Тиукане и китайской деревне Бама расположены уникальные природные источники воды, привлекающие миллионы туристов со всего мира. Проведенные исследования показали, что концентрация несвязанного водорода в образцах из этих источников значительно превышает его концентрацию в обычной питьевой воде. Учеными доказано, что старение организма и появление заболеваний напрямую связаны с разрушительным действием свободных радикалов. Водород является одним из самых мощных природных антиоксидантов, который эффективно выводит свободные радикалы из организма. По антиоксидантным свойствам водород в сотни раз превосходит витамин С, кохетин, витамин Е и коэнзим Q10. Водород беспрепятственно проникает в клетку, достигает ее ядра и митохондрий, вступает в реакцию с агрессивным кислородом и выводит его из организма в виде воды. Также водород эффективно восстанавливает поврежденные и окисленные клетки. Научно-исследовательская команда FOHO разработала уникальный продукт активатор водородной воды Яншен H2, в котором применены передовые технологии электролиза в протонообменной мембране СПЕ, квантовые технологии и специальный наносплав для генерации водорода. Активатор водородной воды Яншен H2 генерирует воду с высокой концентрацией водорода, которая обладает мощным антиоксидантным эффектом. Безопасное разделение водорода и кислорода происходит следующим образом. Под действием тока протоны водорода в форме гидратированных ионов проходят через протонообменную мембрану СПЕ, достигают катода, где получают электрон и образуют несвязанный водород, который попадает в воду из катодной камеры. Несвязанный кислород выводится в виде газа. Водородная вода обладает антиоксидантными свойствами, необходимые для восстановления метаболизма, регуляции иммунитета, устранения воспалений, профилактики онкологических заболеваний, замедления процессов старения и омоложения организма. Водородная вода необходима абсолютно всем – офисным работникам, подверженным высоким нагрузкам, людям в предболезненном состоянии, спортсменам, пожилым людям, беременным женщинам и детям с ослабленным иммунитетом. Регулярное использование водородной воды позволяет сохранить хорошую физическую форму, укрепить иммунитет, замедлить процессы старения, предотвратить возникновение и развитие заболеваний. Запустите активатор водородной воды Яншен H2 в один клик и уже через несколько минут наслаждайтесь здоровой водой в любое время и в любом месте. Активатор водородной воды Яншен H2. Здоровье в каждом глотке.